Я расскажу о самой знаменитой овце в мире. Это э, овца по имени Долли. Итак, 15 минут про овечку Долли. Я вложу в кадр. Все, все mm -hmm. хорошо. Итак, э, начнем с того, что такое вообще э, клонирование. Клонирование это создание копий, поэтому такая иллюстрация копировальный аппарат, при этом мы можем копировать целые организмы, их клетки или даже отдельные молекулы ДНК. На самом деле современное клонирование ⁇ это по большому счету молекулярное клонирование, то есть сейчас в основном занимаются копированием отдельных молекул, но история про авцидоли ⁇ это все-таки история про клонирование целого организма, и поэтому об этом сегодня будет чуть больше. А на самом деле клонирование ⁇ это процесс довольно естественный, и в природе... Мы можем найти много примеров того, как организмы сами делают свои собственные копии. Например, так делают очень часто бактерии, когда у нас из одной бактерии 2, 4, 8 и так далее. В прогрессия, это все возрастает, и все все они генетически более-менее идентичны. Или такой пример, который каждый может вырастить на подоконнике растения колонхоя, на листках которого образуются так называемые детки, это тоже вегетативное размножение, и по сути это тоже естественное клонирование. Более того, естественное клонирование бывает и у животных, включая человека. На самом деле, то, что мы видим вот в определенной части слайда, идентичные близнецы, это тоже пример естественного клонирования, так называемая полиэмбрионим, когда из одного зародыша Фактически образуется два, и потом два уже целых организма, которые очень похожи а, друг на друга. У людей это бывает редко, а вот, например, у а, девятипоязков броненосцев, такие симпатичные бронированные зверушки южноамериканские, это происходит почти всегда. Самка броненосца рождает четырех детенышей яйцевых близнецов броненосцев. Ну и здесь с этой стороны показан пример полиэмбрионил насекомых. Это а, наездники, а, мел, мелкие насекомые, которые прорезируют на других насекомых. Мы видим вот самку наездника, которая откладывает яйцо в яйцо гусеницы, которое намного больше по размеру. И потом из этого одного яйца развивается много личинок наездника, и они изнутри гусеницу съедают. То есть это практически тоже пример клонирования, которое происходит без всякой помощи человека. Что же можно сказать по поводу клонирования искусственного? Надо сказать, что на растениях люди рассвоили его достаточно давно, и само слово «клон» Так не странно имеет происхождение вполне растительное и означает э, веточку или побег. Ну и мы знаем, что такое черенкование, например, что если у определенных растений отрезать кусок стебля, и его э, укоренить, да, то из него вырастет новое растение. Это будет самое настоящее клонирование растений. С животными сложнее. А, только лишь в 1885 году а, Дриш фактически осуществил первое искусственное клонирование а, животных. Он работал с зародышами морских ежей. Он заметил, что если разделить ранний зародыш морского ежа на 4 части, то из каждой из этих частей разовьется самостоятельная личинка. Правда, она будет меньше, чем в норме. И таким образом можно из одного зародыша не одного морского ежа получить, а целых четырех искусственным разделением. Это было первое искусственное клонирование. Далее, это уже не относится напрямую к клонированию, это был важный шаг на пути к нему, были опыты на водорослях рода ацетабуляторов. Это одноклеточные водоросли, но очень-очень большие. То есть вот каждая эта штуковина, которая в руке у кого-то сфотографирована, это одна клетка. И в нижней части этой клетки имеется ядро, вот оно здесь находится. И вот опытами на водорослях рода Ацингулярия, которые проводились, кстати говоря, в Германии в 1935 году, ну там вспомните историю, что представляла собой Германия в 1935 году, то они доказали, что именно ядро клетки, оно отвечает за формирование всех наследственных слов. В частности, тут соединяли между собой часть одной, одного вида водорослей с ядром вместе с стебельком, так называемым. И верхняя часть водоросли вырастала вовсе не от того вида, от которого брали стебелек, а от того вида, от которого брали ядро. Хотя ядро находится дальше от этой части, чем стебелек. И таким образом установили, что на самом деле всем наследственным материалом заправляет ядро. А раз в ядре хранится весь наследственный материал, значит пересаживая ядро, мы можем пересадить наследственный материал. И значит, наверное, сделать чью-нибудь куплю. А, впервые это удалось а, показать на взрослого взрослого организма Джону Гердану а, в 1962 году. А, то есть, на самом деле, достаточно давно уже. А, так вот, Гердан клонировал а, шпорцевую лягушку путем пересадки ядер. Что он делал? Он брал лягушачью икру и статистические яйцеклетки. Из этих яйцеклеток удалял а, ядро, их собственное, и пересаживал в эти яйцеклетки ядра, взятые из клеток кишечника головастика, того же ядра. У него получалась икринка с ядром кишечника головастика, и потом эта икринка развивалась в головастика, и потом уже во взрослую шпорцевую лягушку. А, это был первый а, опыт так называемого а, трансъядерного клонирования, то есть клонирование с пересадкой ядер из клеток уже разведлого организма, а не заража. И за это через 50 лет, то есть в 2012 году, Гергану присудили половину Нобелевской премии. То есть он на самом деле 50 лет ее ждал. А, ну, один вопрос, почему так долго дал ну, этот вопрос Нобелевскому комитету, а второй вопрос, а за что же тут дали Нобелевскую премию? Неужели за клонирование лягушки как таковое? Ведь лягушек и так полно, зачем нам еще клонировать лягушку? Тем более, что с лягушки никакого общего а, прока народному хозяйству нет. А тут дело не в самой лягушке в ее планировании, а в том, что таким образом Герден доказал, что в ядре содержится вся информация для того, чтобы построить целый организм. Вот вроде бы кишечник головастика, но каждая клетка кишечника головастика знает не только, как построить кишечник головастика, но и как построить всего головастика и потом как заставить этого головастика превратиться в лягушку. Вот это уже стоит много. И вот мы подходим к нашей непосредственной истории. Это э, отцы овцы доли, Ян Вильмут и Кейт Кембер из Рослинского института. Кейт Кембер, кстати, плохо потом закончил, но не будем учиться об этом. А Ян Вильмут, по-моему, до сих пор благополучно жил. И вот в Шотландии, в Рослинском институте, они клонировали э, овцу. То есть это классический случай тех самых британских ученых, которые что-то там сделали. А что же они сделали? Да на самом деле то же самое, что сделал Гербер. То есть они взяли яйцеклетки овцы удалили из них собственные ядра и далее фактически привносили туда ядра из фоматических клеток, то есть из других клеток. Причем эти другие клетки они брали от овцы совершенно другой породы. Ну и далее из этих эмбрионов они подсаживали тоже овцам с материалом и далее ждали рождения уже, собственно, клонов. То есть на самом деле принципиально они не сделали по сравнению с Герденом уже ничего нового, хотя прошло после того, как Герден сделал свои эксперименты, уже более 30 лет. И вот возникает вопрос, зачем же они, собственно, взяли за клонирование овцы, когда ничего принципиально научно нового а в этом уже не было. Как ни странно, тут не обошлось без исследований, которые имеют медицинский характер. И, то есть цель у них была связана с медициной. И вот здесь представлена на этом слайде картинка, имеющая сюда самое прямое отношение. Это картинка свертывания крови. Вы можете сказать, ну где свертывание крови, а где овца? Но на самом деле связь здесь есть. Смотрите, что такое свертывание крови? Это процесс, который приводит к тому, что когда мы поранились, то кровь у нас рано или поздно перестает идти. Причем не тогда, когда она уже вся вытекла из организма, а немножко раньше, потому что образуется тромб и кровь прекращает вытекать. Прекращает она вытекать потому, что образуются нитки белка фибрина, в которых застреют клетки крови, и, соответственно, такая заплатка препятствует дальнейшему вытеканию крови. И это очень важно, потому что если бы этой системы не было, то из нас просто вытекла бы вся кровь. Но в то же самое время, если бы эта система никак не регулировалась, и у нас тромба образовывалась бы где, собственно, захочется, то тогда просто у нас бы блокировалось кровообращение по важным кровеносным сосудам, просто тромбы перекрыли бы важный кровеносный сосуд, и мы бы тоже умерли. Поэтому для регуляции этого процесса имеется очень сложная схема. Сейчас я не собираюсь ее объяснять, в чем она конкретно состоит, а скажу лишь то, что для того, чтобы произошло это превращение, для того, чтобы образовались вот эти нитки в крови, фибриновые нитки, нужно взаимодействие большого количества веществ, которые называются факторами свертывания крови. И вот иногда некоторых из этих факторов свертывания крови, которые обозначены здесь красным, не хватает Например, 9 или 8 фактора свертывания крови. И тогда у человека будет болезнь, которая называется гемофилия или несвертываемость крови. И кстати говоря, еще иногда называют королевской болезнью, потому что она одно время кочевала по монархиям Европы очень здорово. И досталась она монархам Европы, ни от кого другого, как королевы Виктории. Вот та самая королева, которая была при легендарном Шерлоке Холмсе, да, вот это была королева. Виктория, как раз, прожила, про царствовала очень долго, пока ее в последнее время не перещеголяла по времени царствования Елизавета II. И вот она всем своим потомкам, ну вернее, не всем а их части, передала гем гемофилии этого наследственного заболевания. Это добралось в том числе до Российской империи, где сын последнего русского царя Николая II, Цесаревич Алексей, страдал этим заболеванием, от которого его пытался лечить распутин. И вот влияние Распутина на политику Российской Империи, оно объясняется в значительной степени наличием вот этого генетического заболевания. Но что самое худшее, что болеют этим генетическим заболеванием не только цари, потому что собственно бог бы с ними, но и простые люди, которых надо как-то лечить. А как лечить? Им нужен фактор свертывания крови. И возникает вопрос, откуда его взять? А взять его можно либо от других людей, но это дорого и сложно, либо можно сделать это биотехнологически. То есть и хитростям. Можно, например, вставить ген свертывания крови в бактерии. Эти бактерии будут жить в какой-нибудь кастрюле, в биореакторе, и синтезировать нам фактор свертывания крови. Можно попытаться исправить человека на генетическом уровне, чтобы человек, который не может свертывать кровь, чтобы он резко этому научился. А вот Яна Вимгл и Кейт Кембл, они пошли по-другому пути. Они сказали, а вот мы сейчас сделаем трансгенную овцу, которая будет давать молоко, а в этом молоке будет, будет лекарство, фактор свертывания крови человека, будет такое целебное молоко. Но поскольку сделать транзиентную овцу сложно, то мы сделаем одну трансгенный овцу и потом ее раскламируем, и у нас будет много трансгенных овец. Но, к сожалению, это оказалось не так просто, потому что клонировать овцу оказалось очень сложно. А на самом деле они начали с 277 яйцеклеток, в которые были пересажены ядра. Из них только лишь 29 эмбрионов начали развиваться. Их подсадили э, суррогатным матерям. И сам процесс подсаживания там был тоже довольно своеобразный. И родилась в результате всего этого всего лишь одна единственная несчастная овца, о которой мы, собственно, сегодня и э, говорим. А говорим мы о ней потому, что родилась она примерно 20 лет назад. То есть она родилась в июле. 1996 года. И мы, собственно говоря, готовимся отпраздновать ее а, потенциальное 20 летие Изначально имени Долли у нее не было, и назвали ее романтическим именем номер 6LL3. Но потом а, решили придумать ей имя и назвали ее в честь Долли <coughs> Партон. А Долли Партон это вообще никакая не исследовательница биолог, как можно было подумать, и не овца да? Это известная попсовая певица. И э, она поет в жанрах э, поп, кантри, и она, например, написала песню э, «I will always love you». Правда, она больше известна в исполнении Уитни Хьюстон, конечно. «And I will always love you», Ра -ра -ра -ра. Ну, пою я поп, а не так, как Долли Паркер. Э, но автором является Долли Паркер. Э, но, собственно, почему? Неужели овца так музыкально блеила? Оказалось, совсем дело в том, что э, овцу клонировали из клетки, которая была клеткой молочной железы. Ну а теперь овцы. А теперь посмотрите на Долли Бартон и угадайте какая же здесь связь и почему овцу назвали в э, ее честь. То есть это было неспроста. А на самом деле Доли, в отличие от Доли Бартон, которая до сих пор живет, здравствует и поет, э, прожила недолго и сейчас она э, в общем-то уже давно мертва и мы можем видеть ее чучело в Национальном музее в Шотландии. Но что, собственно говоря, было доля во время ее жизни? Она прожила а, примерно вдвое меньше, чем могла бы прожить, то есть всего шесть с половиной лет. А, она практически не выходила из здания, ее боялись выпускать, потому что боялись, что ее выкрадут или как-то обидят. А, при этом она довольно успешно размножалась и родила 6 здоровых а, ягнят, но при этом очень сильно болела. У нее был артрит заболевания суставов, у нее были заболевания легких. В 2003 году ее пришлось, к сожалению, усыпить, чтобы она не мучалась э, дальше. И вот возник вопрос, а почему она так рано умерла? Может быть это потому, что клоны, они вообще ущербные? И вот была высказана такая гипотеза. Вот смотрите, мы взяли клетку из какой-то какой ткани, которая уже прожила какое-то время, и она уже имела какой-то возраст, и значит этот возраст, он переходит и всем клонам. И объясняю это, прежде всего, наличием так называемых теломер. Что это такое? Значит, вот смотрите, у нас есть хромосомы. Вот у нас, например, у людей 46, у вес какое-то другое число, и на конце хромосомы имеются так называемые теломеры. И вот при каждом делении клеток, которое неизбежно происходит при росте и развитии, эти теломеры укорачиваются. И поэтому с возрастом теломеры у хромосом все короче, короче, короче, и потом клетка просто уже не может делиться и погибает. И вот говорили, что у клонов изначально теломеры короткие, значит, поэтому доля родилась уже старой, значит, вот поэтому она так мало и прожила. Потом начали проверять так ли это на других животных, и где-то выяснили, что так, где-то выяснили, что э, не так. А, так вот выяснилось, что, во-первых, у клонов есть проблема возможно, это крайнее старение изуродованных теломер, но эту проблему уже частично удалось решить, но выявились и другие проблемы. Оказалось, например что у клонов могут быть неверные эпигенетические метки на хромосом. Дело в том, что помимо той информации, которая записана в ДНК напрямую, при помощи генетического кода, есть так называемая эпигенетика, сверхгенетика. Это модификация самой ДНК, или белков, на которые они намотаны, гистоновых белков, которые включают или выключают определенные гены. И вот э, на самом деле уклонов могут включаться или выключаться неправильные идеи. И это ведет к нарушениям их развития и низкой эффективности клонирования. Ну а кроме того, есть еще и э, биоэтические проблемы. Потому что всех интересует, вот как-то так мы взяли, сделали чью-нибудь копию, и как с этим жить дальше. На самом деле, после овцы клонировали уже целую кучу разнообразных млекопитающих, включая кошку, собаку, мышь, свинью и даже верблюда. Я лично перестал следить за успехами в клонировании, когда прочитал про верблюда. Я понял, что дальше уже ждать ничего хорошего не следует. А, и эта индустрия развивается. В Китае планируют а, клонировать тысячи, тот не миллионы животных, и для этого специально строят целую огромную фабрику для клонирования. Но ну, китайцев, в общем-то, можно понять. Дело в том, что население Китая стремительно увеличивается, запросы его растут с промышленным развитием, им нужно очень много мяса. Вопрос, Причем здесь клонирование? Неужели коровы не могут нарожать телят без всякого клонирования? Могут, но путем клонирования мы можем сделать много копий высокопродуктивных животных, которые дают много мяса, много молока и таким образом лучше соответствуют запросу. Кроме того, теоретически, можно было бы клонировать вымерших животных, например, мамонта. Есть даже план по клонированию мамонта с использованием яйцеклеток слона и ДНК, которая якобы там сохраняется в достаточно хорошем количестве в замерзших тушах мамонта. Но пока что не удалось клонировать не то что мамонта, а даже иберийского козла, который умер буквально на нашей памяти меньше ста лет тому назад. Так что до мамонта нам еще далеко не А кроме того, можно клонировать домашних питомцев. Вот, например, посмотрите. Первый клон кошки, так называемая CC или копия, карбонкопия, которая была создана аж в 2001 году. Заманчивая идея. Ваша кошечка сдохла, а мы ее возьмем, мы клонируем, и у вас будет точно такая же, как будто это она и есть, и она не умирала. Видите, как очень удобно. Но тут оказалась одна заковыка. Вот посмотрите. Это оригинальная кошка Ренни, с которой, собственно, делали клон, а это ее копия, собственно, копия. Как видите, они практически ничем не отличаются. Или нет. Нет, на самом деле они отличаются. И на самом деле выглядит кошка кубикет хотя она генетически является клоном, иначе, чем оригинал. И поэтому идея с клонированием домашних питомцев, к сожалению, коммерчески провалилась, и фирма, которая этим занималась, она, в общем, обанкротилась. Что касается клонирования людей, его пока еще не сделали. То есть, пока нет ни одного свидетельства, что клонировали человека, хотя сериал, который смотрела моя бабушка, уже сняли. Но я уже не говорю про атаку клонов, которая там в Звездных воинах, но это как мы понимаем, фантастика, ну и вполне вписанный в реальный мир клон, причем который такого же возраста, как оригинал, хотя он был изготовлен позже, который также выглядит, что, ну, естественно, невозможно, но бабушка посмотрела сериал а, с большим интересом. Но в чем же на самом деле перспективы клонирования? На самом деле изготовить точную копию какого-то человека, Моцарта, там, Гитлера, Путина или кого угодно, нам не получится. И может быть оно и к Но для чего же может быть использовано клонирование на самом деле? Оно может быть использовано клонирование человека, которое пока не получается. Например, в терапевтических целях. Для того, чтобы вырастить из клонированного зародыша, Ткани и органы, которые могут потом быть использованы в трансплантации. То есть не целый человек у нас планированы, а какие-то определенные ткани и э, органы. Мы можем взять культуру стволовых клеток, из этих стволовых клеток сделать клетки для лечения пациента. Ну и э, следующим, собственно, логическим шагом на развитие этой технологии было молекулярное клонирование, примененное синие яманапой для получения индуцированных стволовых клеток. То есть это таких стволовых клеток, которые были сделаны из самых обычных клеток организма путем пересадки в них э, определенных генов. И, кстати говоря, именно за это, сидя Ямонако получил вторую часть Нобелевской премии, первую часть которой, как я уже говорил, получил Джон Бёрдон. Причем Ямонаке повезло гораздо больше, потому что ему дали премию через 5 лет после того, как он опубликовал свою работу Бёрдона, через все 50 лет. Ну и, собственно говоря, технология клонирования развивается, не стоит на месте. И хотя сейчас вот идеи трансядерного клонирования отказались, и овца доли прожила недолго, но мы обязаны ей, в общем-то, значительным развитием биологической науки. Можем мы овцу доли за это поблагодарить. Так что радуйтесь о том, что овца такая была посмотрите в Википедии, какого числа она конкретно родилась, можете задуть за нее свечи на торте, что она сама уже из Национального музея Шотландии не может сделать. И благодарю вас за внимание. А, Будут ли вопросы по овце? А что насчет законодательства, насчет кумирования? Я знаю, что некоторые Ну, я не стал сюда уже э, включать в лекцию вопросы законодательства, потому что они довольно сложны, есть большое предубеждение против клонирования, э, связанное с тем, что вот, как бы чего не вышло, и вообще никогда наши деды не клонировали никого, а тут мы решили клонировать, всего в этом. вдруг. Поэтому клонирование человека, репродуктивное, оно, в общем, везде запрещено, а клонирование животных где-то запрещено, где-то регулируется. В общем, в разных странах есть по-разному, но это связано не с тем, что от этой технологии исходит какая-то реальная большая опасность скорее, а с тем, что вот просто много чего хотят люди зарегулировать, того, что они еще не очень понимают. я специально эту тему не очень понимал здесь. Не знаю, как там молодое склонирование, не знаю говорят. В Украине склонирование так себе делать. Еще будут ли вопросы? еще вопрос. Вы говорили о клонировании мамата. Да? Ну, я так понимаю, для этого нужны огромные куски ДНК мамата, где-то найти. Ну, Кроме того, что мы используем яйцеклетку для да, мама, а ну, то нужно нам ДНК мама. Надо как-то с этого осланаться. Надо это же сделать... Нет, не в этом вопрос. Потому что живой клетка мы ради. На самом деле, по поводу живой клетки, я подозреваю, что вопрос состоит. На самом деле... Овца, из которой клонировали Долли, она живой не была. Это было замороженное время морозилке, да? То есть на тот момент, когда его брали. То есть вот поставить овцу долли рядом с ее прообразом и сказать, да боже мой, они же одно лицо, хотя овцы они были все там, одной породы на одно лицо, так как не получилось сделать, потому что та овца была давно мертва. То есть тут как раз не вопрос в том, что нельзя из замороженных тканей что-то делать. Проблема Напомню, в том, что действительно целая ДНК в тканях мамонта, настолько целая, чтобы был полный дынок, действительно э -э пока нет отбирает ли мы ее откуда-нибудь такую извлечем, разве что ее синтезировать по кускам, собирать искусственно, до этого еще далеко. Повторюсь, что пока что не удалось Возродить даже иберийского козла. Это задача спланирования иберийского козла значительно проще, чем склонирование мамонта, потому что от него у нас даже остался нормально, в нормальных условиях замороженный материал. В отличие от мамонта, где мы делимся на вечную мерзлоту, а не на технологии. Так что сказал мне Ну, что сказал мне так? Не знаю. Вот не удалось спланировать. может быть, это трудности временные технологические. Собственно говоря, и отсюда удалось клонировать одну из 277 изначально. Поэтому, может, они просто мало пробовали. И я представляю себе, как будет на фабрике в Китае. Если они хотят тысячу клонов посадить, то сколько там китайцев-китаянок надо засадить за эту работу? Ну, они них будут себе это позволить. Масштабы у них там, что надо. Вот эти все 277 клеток, которые расставили в клеток, они были взяты с одного по Да. Ну, имя большое в ага, нем клеток много. много. Нет, это брали. Это нет. нет, я не знаю на самом деле это достоверно. Но я понимаю, это на ум не можно взять очень много клеток, потому что клетки просто очень, очень маленькие. Будут ли еще вопросы? Да, ладно, еще вопросы. Так использовали ли абсцедоли для наработки этих факторов свертывания? Ну, сама абсцедолия на самом деле трансгенные не была на ней отрабатывали технологию клонирования, но позже а, действительно получилось создать клонированных уже трансгенных овец, которых назвали уже полли и уже в честь, в честь долли овцы. А, и они действительно были трансгенными, действительно вырабатывали один из факторов свертывания овли. То есть это получилось сделать. Но насколько это может привести к промышленности, по-моему, пока нет, но вообще сама технология овец, которые дают молоко с чем-нибудь, ну, она одна из тех, которые я вы узнали, как о технологии планирования ген... генной инженерии? Вот генная инженерия – это изготовление трансгентных организмов. То есть как раз таки это в рамках проекта по генной инженерии и как раз было. Я бы даже сказал, что и сама, сама процедура планирования ее, в принципе, можно отнести к генной инженерии, Я, Кле -клеточ. Кле клеточная клеточной инженерии, скорее, да. То есть это разные стадии развития этих технологий. То есть на самом деле сейчас нам уже не обязательно брать яйцеклетку, пересаживать туда ядро. Сейчас уже идет работа в основном со стволовыми клетками просто на молекулярном уровне. Точно так же, как первые автомобили были похожи на кареты, которые нужно было, не нужно было запрягать лошадь, а потом поняли, что автомобиль вообще не обязательно должен быть устроен как карета, он может быть устроен иначе. Так же, без этой технологии. Что стало с шестью потомками апцидоли? Судьба потомков мне достоверно, кстати говоря, неизвестна. Думаю, что за их жизнью наблюдали и смотрели, нормально ли они развиваются. И, кстати говоря, мне казалось, что помимо потомков овцы доли, что из той же молочной железы впоследствии еще делают долли. То есть на самом деле долли в некотором в таком канональном смысле даже я не удивлюсь, если она и до сих пор, может, какой-то от нее уклон остался, да, я уже за этим и так пристально следил, можно как раз вот попытаться зайти на сайт Рослинского института, на котором как раз вот большая вкладка доли 20 лет», и там, возможно, написано о чем-нибудь похожем. Какие признаки у домашних животных сохранились? потому что вы сказали, что внешний вид не сохранился, какие признаки могут сохраниться? Дело в чем? Почему не сохранился внешний вид у домашних питомцев? Ну, на самом деле, в каком смысле он не сохранился? Он не сохранился идентично. То есть это была кошка той же породы, с той же длиной шерсти, а вот как раз этой шерсти он отличался. Почему? Дело в том, что даже если две кошки являются точной копией, следовательно, на яйцевые близнецы, то у них шерсть будет все равно разная, потому что механизм формирования пяти на шерсти он более-менее случайный в развитии. И даже если попытаться, образно говоря, прокрутить развитие одной и той же кошки э, несколько раз, то результат каждый раз, вероятно, будет разным. Машины времени у нас нет, это мы проверить не можем. Зато если мы возьмем генетически одинаковых кошек, и они будут развиваться, то они все равно по пятому, по расположению пятен на шерсть, будут разные. Так же, как иногда разные по каким-то мелким признакам бывают на у человека. То есть полностью по внешнему виду сделать копию мы не можем. Вот. А, например, такие хозяйственные ценные признаки, например, там удовольствие у скота, там наработка там определенного количества мышечной массы, там еще там шерсти, еще что-нибудь там по, по массе. Вот это высокая вероятность того, что это при не сохранится. То есть в сельском хозяйстве, наверное, проклонирование, да. В изготовлении идентичных домашних питомцев и идентичных людей, наверное, нет. Будут ли еще вопросы? И если вопросов больше не будет, тогда я предлагаю приступать к э, очень интересной стадии нашего сегодняшнего собрания. Э, помимо пищи для э, ума, у нас есть некоторое количество пищи, вполне материальной, основанной представленной яблоками и водой. Э, я на этом месте объявлю в